Всем привет дорогие друзья, с вами канал CryptoShark, в этом видео поговорим о новом интересном проекте, проект называется TorX В общем, да, сейчас мы разберем вкратце, для чего был создан данный токен Это у нас новая модель токенов пошла С интересными интеграциями Как это работает И сколько сможем на этом поднять Сколько сделать иксов, либо процентов Как вы видите Первый даже 50 тысяч людей, которые пройдут верификацию, то есть полностью по паспортным данным, получат по 100 токенов. Конечно, это небольшие деньги, то, что не 100 токенов подарят за полную верификацию, но, тем не менее, в принципе, халявка есть. Дальше, что у нас в сферах, каких он будет использоваться у нас? Это для разработчиков, для организации клиентов, для трейдеров. Это у нас будет вознаграждение разработчиков IDAP. Также у нас это организации и клиенты, которые смогут использовать единый платежный шлюз для приема платежей в любой криптовалюте, которую можно будет использовать через TORX Tor DEX. В общем, что у нас еще будет интересно, это у нас какие будут на старте поддерживаемые блокчейны. Это будут топовые криптовалюты, такие как биткоин, эфириум, нео и еос. Довольно-таки неплохой старт у них будет, то есть хороший у них э, получается оборот будет получаться с такими криптовалютами, как вы сами знаете, они у нас находятся в топе. Ну и для трейдеров, конечно, у нас здесь еще моментик такой, э, это опять же безопасность, децентрализация, обменный механизм с низкой задержкой и доступом глобальной ликвидности. Как бы на этом, думаю, не стоит заострять ни наше внимание. Также сама цель э, данного проекта, данного токена, который они будут делать, ну токен как будет в обороте, а сама цель данного проекта Torx, это именно какие они будут э, создавать сеть да, и решать следующие проблемы. А именно это у нас будет э, обмен между цепочками биткоинами, эфириум, нео и геос, то есть они к ним внедрятся. Также достигнут скорости 100 тысяч TPC так как это намного будет быстрее все у нас работать, сами понимаете, не будет зависуно с транзакциями, а, все будет работать очень быстро. Потом анонимные и отслеживаемые транзакции для бизнес-приложений, то есть как и анонимно можно все это будет делать, а, запускать монеты в оборот, точно так же это будет и отслеживаемое, то есть если для какого-то бизнеса там, где нужна полная статистика. Здесь у нас вроде бы как все понятно. Предлагает нам купить сейчас монеты. А именно токены. Есть у нас белая бумага, которую мы найдем немного попозже. Что у нас еще интересное? Здесь у нас есть TorX нода и супернода. То есть преимущества. Что они нам дают и как мы опять же на этом будем зарабатывать. В общем. Особенности, да. Вот обыкновенный узел, который стоит 20 эфира. То есть обыкновенная нода. Это нода в токене. То есть это, ну, опять же, с каждым днем что-то придумают новое, интересное, чтобы заинтересовать людей. Ну, а с другой стороны, это правильно. То есть блокчейн на месте не сидит. А, доля комисси комиссионных сборов IDAP в сети Torx. То есть здесь он идет стандартный. И здесь у нас идет для нас он получается контролируемый здесь мы уже здесь некорректно переводится, но мы сможем здесь уже его контролировать. Вне биржевые сделки с низкими комиссиями, здесь видите стандартные условия. А, также доступна собственная комиссия за сделки. То есть вы уже можете сами ставить комиссию, полностью у вас развернуто все будет. И конечно такое удовольствие нам обойдется в 100 эфира. А на данный момент это не знаю, где-то 14 тысяч долларов, грубо говоря. Конечно, я думаю, для старта из за 20 эфиров в принципе нормально но 100 эфира это большие деньги поэтому стоит задуматься стоит ли вкладывать на, в проект 100 эфира на раннем этапе развития по крайней мере можно будет понаблюдать и посмотреть как он будет себя позиционировать а, в общем здесь у нас про сеть рассказывает, длительность хранения токена Tor X, уровень доверия узла то есть у вас там еще определенный рейтинг будет. С каждой вашей, скажем так, совершенной операцией, рейтинг будет вашего узла расти. И будет присвоен ему свой личный рейтинг. Я, конечно, еще не совсем понимаю, как это все будет реализовано. Но, по крайней мере, звучит интересно. Что на нас следующий идет? Распределение токенов. Да? Правильно делать, что не на маркетинг откинули 20% довольно-таки неплохо. Команда консультанты. Как говорится, одна голова хорошо, а когда их много, это уже намного будет проще. Потом частная продажа, то есть э, приватный сейл 29%. И главная продажа это будет на ICO 28%. Bounty, Airdrop 4%. Ну, как бы, да, токенами не сорят, то есть распределились довольно-таки неплохо. Ладно, что у нас дальше? А, дальше у нас то есть как они хотят, чтобы это все в дальнейшем работало. То есть как у них плавающая структура, гибкость ее, да, производительности и загрузки, да, вместо фиксированных вознаграждений. Ну, в общем, что они нам хотят этим сказать? Они хотят вообще в будущем, я так понимаю, вместо людей это все на, скажем так, искусственный интеллект подсоединить, подцепить, чтобы это все работало. Сложно это так сразу со старта все понять, как у них это все будет реализовано, но тем не менее, главное, что проект запустился, начало у него неплохое и есть у них белая бумага. И белая бумага не так, как у некоторых, смотришь, читаешь ее, а там в ней ошибки, то есть здесь у них все чисто, все ровно. Как идет будет идти распределение вознаграждений, то есть с этих получается владельцы мастернод 40 разработчики 50 имеют и доверенный аудитор некорректно конечно переведено но тем не менее с мастернодом будет на мастерноду будет капать 40 с учетом стоимости какая будет дальнейшая на токен мне кажется 40 будут неплохие деньги так накапывать в общем что у нас дальше? По дорожной карте, да, это у нас сейчас предпродажная подготовка, то есть первый квартал, потом старт ICO, это второй квартал, запуск тестовой сети X. ну и пошло-поехало. Мы пока как бы дальше листать, заглядывать в будущее прям сильно не будем, посмотрим, как они дойдут хотя бы до, до второго квартала, до запуска тестовой сети X. Что немаловажно для ICO, хотя и сейчас ICO везде фиксируется, но многие пытаются собрать денег, скосить и просто уйти в тень, не показывая свои лица. Но, тем не менее, здесь мы видим нашу команду, да, то есть у нас генеральный директор Лукас Волл потом Джастин Хейс, технический директор, Артур Келлер, то есть блокчейн-разработчик. Ну, команда довольно-таки небольшая, системные архитекторы разработчик Алекс и отношения с инвесторами тоже в них есть свой человек в общем команда в принципе небольшая 6 человек но я думаю у них будут такие личности которые будут заниматься мелкой работой которые не будут вписаны скажем так в книгу разработчиков создателей данного проекта но тем не менее они есть я так понимаю это будущие партнеры Довольно-таки неплохие. Хотя бы, да, всем в глаза бросается сразу NVIDIA. Ну, и также есть и Unicredit и много других интересных компаний. Ну, по крайней мере, самые такие ценные мы уже сразу приглянули. И, кстати, у них, да, можно с ними напрямую связаться. У них полностью есть Camp House в Лондоне находится, в Великобритании. Полностью адрес написан, можно посмотреть. Возможно, даже кто-то будет находиться и заглянуть к нему в гости посмотреть как это все выглядит изнутри то есть компания на месте не сидит неплохо развивается у нас есть белая бумага я на нее тоже ссылку оставлю в описании как нам обещать какая будет цена потом как это все будет двигаться вперед довольно таки все неплохо иллюстрировано у нас картинка но ну, тем не менее все будет в описании потому что это опять затянется на очень длительный промежуток времени кому интересно сможете ознакомиться попадаем мы на bitcoin Talk, как видите у нас проект свежий анонс был 25 марта 19 года в принципе такая же информация как и на основном сайте поэтому мы здесь ничего нового не увидим и я думаю здесь мы не будем на этом заострять наше внимание ну, также социальные сети такие как twitter и тому подобные поставляю, всегда можно будет зайти и удобно отследить какие новости вышли по проекту то есть всегда будет в курсе новостей как видите, да, твиттер у них живой комментарии, лайки, репосты и тому подобное в принципе, как бы с этим у нас все понятно ладно, ребята, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу данного проекта ссылочки оставлю все в описании Поддержите видео лайком, подпиской на канал. Ну а на этом у меня все. Всем удачи, всем профита, всем пока.